Он толкает, у тебя на ключице лежит А у меня на плечах лежит он. На ключице, да, вот вот, ключице, вот эта часть ключицы тоже лежит Она здесь, отсюда Я не могу так, она у меня сваливается Я поэтому никогда шок не испытывал Она мне никогда не дает. Она лежит вот на кольташках mm -hmm. Ну считай, открываем сезон Да. Подготовка к осени Открываем сезон, надо сейчас посмотреть да. что мы отдохнувшие на солнышке вот сегодня попробую если пойдет попробую что я могу поднять сегодня в толчке это мои моя коронка всегда была толчок решает все Я бы, наверное, 65 не толкал. 55 рывок, 65 толчок. Вот ну посмотрим. Вот я неделю назад 95 толкал с трудом. Тебе слал видео и тебе говорил, что если бы ты был, я бы совсем толкнул. А, да, да. Посмотрим. Твое посещение повлияет или нет. Ты довольно-таки легко. Вот 90, и так кажется... Ты, кажется. 90, 95, 90, как еще 95 90 как-то видно, как -то, что как-то что-то... Не 90 легко показываешь. А вот внешне смотришь, как будто знаешь, предельный вес. А 95 ты сделал, как будто знаешь, как будто соревнование. Легко. А почувствовал, почувствовал. Мне и жена сказала, она снимала мне. Что-то тяжеловато 95. А я 90 почувствовал легко. А 95 думал, сейчас 95, думаю, и 100 пойду. А 95 толкнул, думаю, нет, 100 не пойду. А потом нет куража так, вот так. Ну он я килограммчики привез, может не обязательно 100, ну 7 Ой, я не люблю такой так. Не, можно когда там уже... Ой, хорошо, сюда да... 102, 102. Ну, Посмотрим да. Посмотрим Как полонский говорит, что это такое придумали килограмм. Ну, да, да, да опускаться ты не можешь да при выталкивании вот просто как эксперимент здесь попробуй вот она лежит и плавника плавника вместе с ней во, во. ну как ну вообще Фух. глядя 50-летнего, особенно мое лучшее выступление в коляжме, да? Где я там толкал 45? 41. 37 рекорд, 41, там подсед такой четкий. Нет, я, такой вот. я не вижу, я чтобы ты штангу не отпускал, чтобы грех не отпускал. Ну да, нет. Сейчас будет нормально. Я в последнее время. Но если ты обратил внимание, вот, что я тебе присылал 90-95 там не отрывается. Я слежу за этим. А знаешь, почему отрывалась? Объясню. Плохо ложится на груди. Да? И во время подседа я напрягал. Напрягал и получается, что я как бы ее удерживаю. Ну, да, да, да. Сейчас я на грудь взялась, она легла сейчас хорошо, да? Я стараюсь вот эти расслабить грудь поднял и, и выталкивать, она тогда хорошо вылетает Да, это ошибка Это ошибка Реально И потом, как многие говорят, ну это моя ошибка, я снижу не живу да. Не, это ошибка, реально ошибка Этот вес не повлияет, на килограмм уже за 110, да Когда она начинает уже э, гриф амортизировать, вы ну, Понятно, ты у тебя оторвало здесь Ты не ты коснулся, да? Еще не выпрямился Это не тот вес, который долго будет выпрямляться Он выпрямится, и ты, когда начнешь уходить, она у тебя вниз Еще давить, придавливать тебя будет Это да, это закон физики Еще раз подает 60 Да сколько надо? Я не спешу. А вот знаешь, что Обманчиво бывает, тут вот я разминаю да? Все так болить тяжело. И вроде поднимаю. Но на раз настроение хорошее, все. Уверенность, да? А ха, веса не дают. Как да, бывает такое. мне кажется, это что-то из биологических ритмов. Да. Вот она и заходит хорошо. Ты Ты ее не отпустил. Я ее чувствую, а она как туда за голову зашла, руки расслабил. Нет, так нормально да. пойдет по сравнению с прошлым сезоном сейчас что пятерочки пройдет да? да ты еще подает да нет пятерочки не если надо ты не надо не нормально уже почувствовал Работаем. Работаем. Правильно. Я же готовлюсь к рекорду. А чтобы рекорд, 121 что толкнуть, так как я раньше толкал, не толкнул Ну не раньше, а вот именно. Ну, да. последний. Это не 70 килограм. И рекорд. 70 не очень легко. Я еще раз покажу на разок и по уже по разу прикорм прикорд сезон так тяжело блин. да мне самому лучше живо что-то так особо-то легкость нет ну она а ты... на, на той тяжелой длинке там а то есть тяжелая отлитика называется. Через два месяца надо 10-х А? Ну, мне через два месяца надо 10 как минимум. А мне 10. А тебе через 3. А? Где-то за через 3 месяца. В ноябре. Да я уже через два месяца должен за эти веса поднимать. Мне, чтобы национальных поднять, мне надо раза два-три их толкнуть на тренировке. Ну, Я вот пытаюсь ее в ПП взять не могу. Вот этот вес? Mm -hmm. Не знаю, 95 толкаешь. Поведитель. Нет, сейчас вот брал-то. Ага. Ты сам хотел стойку взять? Полпроцент? Ну хотел в пп да, взять. Что-то вроде как она не ПП получилась. Ну сейчас это.. Я почему иногда беру, стараюсь в стойку, чтобы обозначить подрыв хорошо, почувствовать. Ну вот именно вот этот подрыв. Денька пошла. Немножко резко дернулся вниз, мне кажется, слишком очень чуть, чуть поменьше. На грудь вроде ничего, но тяжеловато. Cool. <sighs> могу ну, отлично Фу. как будто небоскреб поднял для Нужно 97,5 В голову давным Как ты думаешь? А, что по сравнению с прошлым? Да Рады? Была прибавка Я думаю это будет финальный подход А на если счет, я тоже не захочу На сегодняшний день Разбирать Сегодня тяжело подход. Ну, неплохо, 90, блин. Нормально. А я у тебя здесь больше 110 не толкал. И только начало подготовки. Что уже будет через 3 месяца. Или через два. Давай, Юра, настрой! Борьба рекорд! технично. Нормально, нормально, терпи, терпи. Пока поправился, конечно, блин. Считай два раза подкидывал его. Пальцы вот в чем беда, знаешь, Может, чем? в такой ситуации, когда ты на тренировках сразу бросаешь, нет, нормально у нас, Я пальцы? специально стараюсь. Вот у меня когда. Вы дыхаешь. Силы, да, в этот. Вот один из подходов-то. Что я а, присылал. Я поправлял. Один палец только. Ну, выбор, а тут, блин, две руки считаю. Два раза, блин, подкидывал ее. Смотрите, конечно, блин, откуда тут все? ты с таким запасом сил, можно, блин, могли бы рекорды по два раза толкать подряд. Только я не помню, на грудь как взял. Что-то вот... сейчас ты имеешь? Да. Но сейчас ты нормально видел. Она тебя там немножко распущила внизу немножко. Не, знаешь, у тебя, ну не у тебя, срабатывает такой момент, когда она плющет, тебе вместо того, чтобы подвернуть локти, чтобы она сидела здесь, ты вот, по сравнению с обычным своим состоянием ты немножко опускаешь. То есть ты способствуешь поделишь штанги. А тебе надо наоборот противиться, а, бороться. Не, да, да, да. Тебе надо, Наоборот, бороться за счет упойдем лапщины. Уже? Когда на грудь беру, я уже все до автоматики, я даже не помню, как что там происходит. Говорю, она немножко у меня не легла на грудь хорошо. А. Я так понимаю. Прибелок по мосту. Она чуть-чуть. Хода -чуть. она. Вот у меня вот сегодня хорошо ложилось 80. Дальше уже. Не может нормально. Это. Но я чувствую, что как бы, да, вот. Да. Ну просто осень, потому что легкие. Да. Ну, когда в хорошей форме, надо это нормально ложить. Ух! 95! Если толкнешь, я еще раз подойду. Все, специально подниму. Давай. Чтобы ты еще раз прошел. Еще раз подойду. А? Давай, рекорд! Я уже рекордсмен. Но ну, это уже капец. Уже такое, значит, состояние, как по соревнованию, когда У меня когда такая же штука. Максимально отключается. Хотя, Саня, на соревнованиях с груди мажу, их тебе беру на грудь. Нет, в принципе, я чувствую, что вот немножко мне не хватило. Вот эти подкидывания. Там да, потому что подводочка, ты свеженький хороший момент. Ну, вот эти вот. А, да, да, да, да. А то можно и забочить. Да, что-то я думал, я сейчас к Юрию приеду, хотя бы килограмм 80 потолкаю. А тут, да, оказывается, я могу не успеть Хотите? Я еще не могу подорвать хорошо, чтоб на грудь Да нормально все. Плодуйся по максимуму. Твоя задача ее не упустить, рук и попрошу Я а еще, подойду. еще подойду Я немножко это затянул под ливень Ну видишь ты вот так вот. вот Ты сидишь и вот так вот У тебя блин еще чуть-чуть и локти упрутся в ноги Тебе бы наоборот вот ее сюда ну. И она все как здесь Лежит на руки Заду надо... она не упадет там шея А спереди у тебя руки держат Локтями Вперед Впереди сейчас немножко Л удержал и не успел это. Не успел на пальце. Я тебе прошу сделаю, но чили. Подожди, сейчас тоже подойдут. Я же должен тоже какие-то рекорды. Рекорд рекордов. Как Женя? 7 лет. Начал с рекордов, блин Закончил с рекордов ну да. шесть рекордов, блин Что, подходишь или я? Да отдохни ты, куда -то. Я понимаю, ты хочешь побыстрее Надо максимально восстановиться Ну, футболка вся мог ага. От волнения Ну, я здесь, что хочешь Не, если хочешь, подходи, я против тебя или я подойду Ты? Да. Давай я, ну, Собью тебе, сейчас настроюсь Давай! Блин, ну 95 на прошлой неделе вообще идеально! Там даже не пахло никакими там, я не знаю, там ошибками какими, коверками, техники. Все четко, четко на груди, четко груди. Неважно, там тяжело, легко. Что это такое? Локти перекладывать. Все, Все в следующей недели. Ну, сделай рекрутирование, подними еще три подхода 90 кг И я ручу, как ты не каком котомкой? Да не, я уже устал. Я, видимо, не восстановился Я даже сейчас почувствовал сегодня. Ну как, ну я тоже, тоже тренировался как В это. Становился? Я вчера вечер занимал. Ну у меня. Ты, наверное разовчера да? Не восстановился я чувствую вот не вроде самочувствие неплохое а вот такое бывает как. тягу сделаю вот знаешь бывает как ты говоришь настроение хорошее бодрый такой думаешь сейчас приду рекорды сделаю Херак, и ничего не получается я 80 подойду походит, подниму, чтобы это. Да лучше 90 делать. Самочувствуйте. Для рекрутирования мышц нужно 90. 80 это мало. <coughs> это так в эффектам. Сейчас я подойду тут. Ну да. Я. Давай. Надо потом опять одевать. Блин, вот чулин с человеком делает, да? Со мной? бы мы вынимали на двух штангах, я бы после 80 пошел 85 Я тебе говорю, вот я 95 когда толкал, я вообще разминался час, у меня все ломило Какой-то, ну, настроения не было, я так себя заставлял А сейчас вроде и бодрость такая, да? Но я уже почувствовал, что уже ну, по 80 кило уже тяжеловато А, еще ж я это... почему может быть? Че, я... так, так, так. Нет, давай. Давай. Мне же надо, давай. Нежно строиться надо. Давай, давай, давай, давай. Эх! Да, почти стол. Прекрасно. Помнишь, я у максимальный вес весом тебя. 110. Садил? Ну, да. Тепло Тела. На сегодня себе 97, конечно Нет, вот тот подход был хороший Не, вылезли по пальцам Я даже чувствовал, что вот попрался, да? Вот чувствую, она лежит-лежит, все Прям немножко не хватило А, и ноги у меня что-то запились. Обычно а ноги у меня, я еще не встаю, как-то тяжеловато. Ну, тогда вы хоть не приседает после тренировки нет, а сегодня не буду писать. Я посидаю раз в неделю. Я просто помню ты ее просто... Сегодня не буду Я сейчас специально на, на спину нагрузки делаю. У меня вот эти вот уже до чемпионата мира, вот эти места, помните, я утром вот стою, согнут, разминаться. подходил вот этот разминал. Я вот сейчас все. На приседания не накладываю. Я... вот приседаю, да? 30 ставлю раз в неделю. 3 по 5 присел. Такой прямо. По 5 раз. По 5 раз причем приседаю так, чтобы вот, знаешь, как вот, вот сел с расправленной грудью и отыкать, чтобы аж отталкиваться. Прямо. Проседать хорошо. В отдачу. Вот. А так я в основном сейчас на спину делаю. На спину для того, чтобы у меня. Сейчас спина вроде как перестала болеть. Перестала, но а, я э, думаю, что. А как, как болел Что у тебя было? Ну просто болит. Б болят мышцы. А, мышцы? мышцы вот, знаешь, как вот. Да. Ты же знаешь, я когда был, вот, начинаешь болит. перегружать, ну, мышцу. Вот ты сейчас возьми, не жмешь лежа, уже, да? Возьми, пожми, ну, да, да, да. болеть будет. Да, да. И долго болеть будет. И ты нагружаю, нагружай. Вот так же я сейчас спину. У меня спина слабое место. Я.. Заметил, что все равно для меня все равно это нормально. Я, я так думаю, что в следующую неделю соточку я вот. Просто мне на той тренировке не надо было спину гружануть, я, ну, задача была подсобку столкнуть. Спину гружануть, Прямо вот, знаешь, под вот стол, Прям вот с нуля. И причем, знаешь, как я для того, чтобы у меня беда бывала иногда, я рано бедрить начинал бедрить выходить на носки и чтобы этого не происходило я иногда делаю вот с подставки с мертвой точки делаю так без выхода на носки причем с подрывом и трапециями хорошо ну чтобы понимаешь вот до конца как можно дольше на пятках простоять потому что вот это вот раньше уход у меня рывок не получался Сейчас я рывок даже чувствую, подпах завожу и и ты видел, да? Судя даже потому, Работа что работает. у меня кривые локти, и не подкопайся, потому да. что она лежит хорошо за головой. Работа, да. Вот я... Когда ты сейчас... 60 килограмм ты ехал, да? да, стараюсь вот это вот работать. Когда подготовка будет сейчас силовая, там, да, уже... Там некогда будет уже заниматься вот этими вещами. Нужно будет чисто э, на результат работать Ты знаешь, что еще у меня какое слабое место? Ну смотри, я вот 80 вырываю, да? Вот вырвал, встал, все нормально, да? Швунг со стойкой, верхом хватом, да? 70 килограмм У меня ломает, еле удерживаю, а прямо вот-вот-вот-вот не знаю почему, либо смысл в том, когда рвешь, она у тебя, здесь мышцы подготовлены уже как а здесь расслаблены, и я не могу. Их ставить, не можешь? Я когда вот, нет, еще мы в Одинцову борьбашами тренировались, вот он давал нам много таких, я сейчас вот буду обязательно их включать много уходов, Я 120 кило делал. Я... Жима... Женька не верит мне, планы, я может, старые найду, не верит. Я жимовой шлунг 120 делал на три раза со стоек, не верит мне. Толчковый? Толчковый. Там дури было, но не горю. Это в каком 47 лет, но я со стоек полтинник толкал, вот я кончил при всех там. Я же говорю, вот у меня запись старая, это когда я в пятницу уступал на России, да, 46 толкнул, рекорд тогда, приехал, в субботу приехал, в понедельник пришел на трех, болтинник на не сделал, как пал. Ну вот, где вот, где вот, смотри, вот это. Да, но я уже никакой, такая слабость вообще. Я говорю, как Мне про... вот ноги что-то вот, вот а я 90 сейчас мосту, Раз помоста 26 Сделаю. Надо обезболка что ли сейчас выпить, а то я, я чувствую, что это Подрывает, да? И этот. Знаешь, как обычно. Подорвал, да? И прямо она вот освободился хорошо от нее. А, -а, -а. а здесь я подорвал и еле-еле успеваю залезть туда успеваю ну Короче, твоя нет, форма нет. сейчас на данный момент 95, да? Как? Ну, я думаю, сотка не ну, надо ну, отталкиваться ну, Не, я, я думаю, сотку я... Висок, я висок. Все равно я до этого как бы... А, Последнюю неделю я попробую сотку потолкать Я просто это... В середине недели не, не, не буду включать на спину, потому что... Ну, чувствую, что по помост отрываю и во время подрыва у меня это смазывание получается. Когда хороший подрыв, спина когда хорошо держит, я здесь хорошо это отрываюсь. Ну да, мышцы загружены, они. Да что тут говорить, ну вот сейчас я подошел к 90 Нет, подход. Уже чувствую, что там 97, конечно, тот подход. Такие пальцы мне помешали но все равно так, поправить значит могу запас не будет то толкну так Люди буду толкать шуруди буду делать Таташа чувствуется что вроде как Ноги тянут, а в подрыве спина не успевает А ты вот, допустим, вот сейчас тягу делаешь, ты можешь не вставать на носки И чтобы у тебя подрыв был такой четкий? Да, вот да. Не за счет подъема плечами, а вот именно за счет подрыва Вот в чем вот сегодня у меня это Сейчас убавь вес, получится Ты имеешь вот без выхода на носки вот сейчас попробую, и трапеция будет сработать Ну да, но чтобы у тебя подрыв получился не за счет подъема плечами, ну да. а чтобы ты подрыв все-таки сделал за счет, а, ну хочешь я тебе покажу? Потому что мы можем смазать подрыв, когда поднимаем руки, а можем наоборот акцентировать за счет нормы я не вкладываюсь в руках когда, э, э. когда у меня так э, получается на грудь как палка влетает, я О, встаю с ней как сегодня вот смазываю ну сейчас попробую а то, знаешь, что ну тут меня... еще видишь тут задача не задрать таз и не от... сделать отбив. Можно, можно сделать так, но она отобьется. Но можно сделать так, чтобы она у тебя. Вот сейчас я попробую. Ну как положено, но только чтобы он такой был. Я обычно у меня. Это мое. Вот когда так я подрываю, там на грудь как пустая улетает. я говорю сегодня что что-то, спина. Я из-за этого не могу ее подорвать хорошо А это 90 килограмм, да? Да Охренеть Без носков Без носков А, ну да Без носков, да А ты два раза с носками не а сейчас, последний раз Сейчас подойду последний еще раз, да. Как раз поскольку еще один есть может быть, вот и нужно попозже носки уходить Ну, носки, как правило, автоматически Ну да. Ты же делаешь, как бы, прыжок, весь, вытягиваешься вверх Вот видишь, самое главное Выдержать углы до конца Можно, а -а -а. знаешь как, вот раз и так и, Вот здесь и, и сюда Она впереди останется А здесь важно вот как ты говоришь? Ну вот так, без выхода на носки да. Вот я так рывковую тягу делал Вот эти тренировки я, У меня есть такая беда Рано выхожу на носки Поэтому так и получается Я вот когда включаю помосты с висы да, Вот с виса здесь прогибаюсь там, да, прям, я уже чувство другое. Как только я его держал, она прям вот сама ложится на грудь. А здесь, если вот чуть-чуть вот здесь опустил, она впереди остается. Ты начинаешь ее ловить там. Походу дело, в этом и проблема. Рано на носки выхожу. В рывке, в рывке хват пошире, мне как бы грудь распрямляется получше. Вот сейчас я без этого. Надо на все обращать внимание. Да. Для этого и существует столько упражнений в тяжелой атлетике, потому что Подсобный. каждое упражнение да что-то да. на что-то влияет. Кстати, часто такие делают упражнения, поэтому у него это, он хорошо раскрывается. Ну да. Надо, кстати, с небольшим весом поработать так. Из помощь и свиса Успе... вышикали прям вообще рано, только один подрыв. Рано начинаю, рано начинаю на носки выходить. И вот она тебе получается.